Я Зизюк Михаил Михайлович, 1967 года рождения. В прошлом военный и сотрудник органа дел. Заниматься литературой писать начал очень поздно, 37 лет. Мой первый рассказ был опубликован в газете «Звезда». С тех пор я пробую себя в жанре прозы. Издал четыре книги прозы. В 2013 году был принят Союз белорусских писателей. И, конечно, хотел бы... Участвуя в вашем конкурсе, донести, дочитать свои произведения. Основная идея моего романа, который я выношу на этот конкурс «Где-то между небом и землей» — это противопоставление добра и зла, извечная борьба двух противоположностей. Основной посыл произведения в том, чтобы показать, что в нашем жестоком мире всегда есть место милосердию и сосредоточению а добро, как бы там ни было, все равно победит зло. И нужно верить в лучшее в самые трудной ситуации. Что побудило меня участвовать в этом конкурсе? Хочется, чтобы как можно больше людей смогло прочитать этот роман и из отсюда и после этого сделать мир добрее и лучше. Я думаю, что жюри, проголосовав за это произведение, не шибется, так как оно созвучно мыслям и настрою современной молодежи. И она сможет извлечь из этого хороший урок для себя.